Мы на объекте в частном доме в поселке Безугловка, коттеджный городок Новая Александровка, где компанией Alter Air реализована система вентиляции. Рассматриваемый дом построен из сип-панелей. Иными словами, у него очень плотная изоляция, что по свойствам делать его схожим с термосом. Забор и выброс воздуха осуществляется с помощью комбинированных решеток CombiGrill System Air. Эта решетка разделяет потоки наружного и отработанного воздуха, исключая возможность их смешивания. Размещены эти решетки на фасаде технического помещения. Нами было принято решение в пользу вентиляционной установки System Air Save BTC 300. Размещена эта система в техническом помещении, а именно в топочной. Мы осуществили поэтажную разводку на два этажа по классической схеме подачи тепла в чистые зоны, то есть в жилые, и забор из грязных зон. Это ванная комната, кухня и санузел. Особенностью этой установки является наличие высокоэффективного рекуператора, энергоэффективных двигателей с современными ЕС-технологиями, а также удобное управление. В таком доме без вентиляции не обойтись. Заказчик поставил перед нами задачу организовать приточно-вытяжную вентиляцию в каркасном доме, и мы с этим справились. Внутри здания применены внешние решетки типа RGN. Внешний вид не главная особенность этих решеток, зато они довольно функциональные. Проектирование навыкщило наличие конструктивных чертежей дома, которые соответствовали каркасу. Все работы были выполнены довольно оперативно, заказчик в целом остался доволен. На данный момент на объекте сделаны закладные коммуникации под системой кондиционирования с отложенным монтажом. Уже этой весной мы продолжим работу только уже с системой кондиционирования. Подписывайся на канал, ставь лайк, чтобы быть в курсе всех новых видео от компании Alter Air.